Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру Trix майнинг. Вчера я писала по этому майнеру видео. И сегодня, как я обещала, проверим его на вывод. Так как вчера я сделала депозит, ну а сегодня собираю прибыль. И вывожу монеты значит вот здесь вот так бледно нажимаем сюда и ежедневно заходим и собираем депонировала я сюда 70 крипто монет минимальный вывод отсюда 5 крипто монет трон а минимальный депозит от 10 крипто монет не забываем о том что это инвестиционный Майнер, а все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Помните об этом. Как бы ни был хороший проект, всякое может случиться. Вот. Ну что, ежедневно вот я буду получать вот такую сумму. Кликаю собрать. Все. Монетки я собрал, Перехожу. Не туда вот сюда. И вывод. Кошелек у меня здесь прописан. Сюда на галочку кликайте, у вас будет добавить кошелек. Не забывайте про пароль запоминать, потому что он нужен будет всегда при выводе средств. Нужно будет прописывать сюда пароль. Значит, и вставляю сумму. 3542. 35.42 Я поставлю на паузу, пропишу пароль и кликну на вывод. Так как пароль здесь, он всегда высвечивается. И меня перебросило сразу на историю вывода. Как видим, здесь написано в обработке, но как правило монеты должны поступить в кошелек мгновенно, так как опережает вот вот эта система, она как бы монеты уже должны быть в кошельке. Идем в тронлик. Вот тридцать пять сорок вот мой вывод. Как видим, монета уже в кошельке. но ну, а здесь через минутку будет, как бы, вот эта система она немножко тормозит. Ну, а вывод, как видим, инстантом. Как я говорила, я вам тоже у меня вот свеженький, замечательный майнер, точно такой же. Так вот, Tron Life. Так. Сейчас не укрякну. Вчера я с него тоже вывела монетки, я собрала. Все так же платит замечательно. Сейчас загрузится. Сейчас посмотрим. Нет, еще времени не пришло, как бы вот ежедневное получа по 5.40 процентов но ну, здесь 9 процентов а здесь 8 процентов вот сейчас покажу вам вывод история вывода вот вчера 21 03 21 60 я вывела все замечательно также моя платит инстантом и как бы система тут немножечко как бы опаздывает ну или тормозит вот, все шикарно платит. Ну, в принципе, и все. Не забываем о рисках. И вот, 70 монет я депонировала. Но, ну, естественно, завтра я опять же-таки соберу монетки. И опять будет у меня вывод. И так ежедневно. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.